Приветствую. В этом видео хочу поговорить о партнерах. Партнеры на самом деле дают очень много трафика, дополнительных продаж. И глупо не, не принимать это в расчет. В любом, практически в любом бизнесе вы всегда можете найти варианты партнерства смежных с вами бизнесов, но не конкурирующих. Например, если вы занимаетесь косметологией, а кто-то занимается парикмахерскими или занимается массажом, да? то есть вот эта вот студия или татуаж, например. Студия татуажа, вы с ними партнеритесь и предоставляете им рекламные материалы. Ваши визитки, флайеры, каталоги. Аналогично они вам предоставляют свои материалы. Этот вот обмен взаимовыгодный. Получается, что они и вы делитесь с ними клиентами. Он взаимовыгодный. Получается, что клиенты как бы достаточно дешевый источник трафика. Используйте эти техники. Внизу есть формочка для ввода вашего имени и e-mail, на который я буду присылать еще больше полезных советов по продвижению вашего бизнеса. Успехов вам!